Приветствую всех, кто смотрит, хочу передать привет всем, с кем общаемся и с кем не пообщались за это время, ребята, все мы держимся во всех городах Украины, из Одессы вам передаем привет, знаю, что вы за нас держите кулачки, мы за вас тоже держим... Хочу всех поприветствовать. Ребята в Украине. Всем передаю привет, с кем общаемся, с кем не общаемся. Очень рад, что мы все так объединились, что мы защищаем наши города. У нас целая толпа людей, которые что-то делают, и мы сплотились как никогда. Отдельное спасибо, хочется сказать, нашим военным силам Украины. Это невероятный труд, то, что они делают, воодушевляет нас, народ. Мы знаем, что за нами крепкая стена. И патриотизм всех вырос очень сильно, в том числе и мой. Должен сказать, что какие-то наши проблемы, которые у нас были раньше, скорее всего, в будущем будут решаться совсем по-другому и очень быстро, потому что... Мы, люди, нашли себя и увидели, что мы все являемся одной страной. Никогда не думал, что я буду говорить о государственности, но сейчас это имеет место в моей жизни. Хочу сыграть песню, которую многие часто просили сыграть в наших концертах, но она никогда не умещалась в программу, потому что в основном мы веселились. Сейчас не время для веселья, может быть... Кому-то это что-то вот здесь подстегнет. Лыжи без души до пола, я иду с реками настершной, над языку я. Через тебя, бо я так хочу. Но ты ветру доли занимаешь меня. Колон, зупинись, а я не могу найти кохая очи. Через восемь дней, а я так хочу, честно. Я вид кляе Думы мои, что стоит, я не стану. Без обшукати До того свитла, Без обшукати мною А то я вам Все блокае морозон